Так, я начал запись. Э, так э, всем привет. Са Саламу алейкум. Э, э, э, са -э, значит, в этот день я буду играть. Ну, это, в этот день, это сегодня? Э, я буду играть в Сэндов 2 с моим другом один на один. Эй, ты, скажи привет. Всем привет. О, молодец. <связав rip shit> Давай, нажимай, играй. Погнали. А чрья за в, в, в КП. Я запиц на Окей. Давай. Так, давай, забираем Б и Тмку. Б и Тмка. Тмка, ты знаешь, где? Ты встанешь, что ча. А у меня. А у тебя... Дети по проходку, Стемку. Ой, что да. ли, не Не, не, не, фон. О, у тебя да. уже загрузилось? Да. У меня еще нет, погоди. О. Что запад крадули и помчались? Вечер, оно концует. Мне Дай, кажется, что грузится голова. Моя Марина, я не права. Ты там не заходишь? Ой, о, вот да, теры. Попробую, попробуй, уа, уа, попробуй. попробую, да да да. -да. попробую, у-у, -а, плет, ля да -да -да. Мне кажется, что движется головой, у ладно? Я на ноже выйду. <связь> ага. Ай, больно в ноге. Блин, ну так все лагает. Еще ты... Отсюда... <связь> So let's go. <SILENCIO> о, уже заклад бабы, оу, оу, что делать, оу май, оу май. Так что я, я на НЗ, я на НЗ, бежим, бежим, бежим, беги, беги. А ты с пестиком будешь играть? Я на НЗ, я на НЗ. Ты на НЗ будешь играть? Да. А ты меня не говоришь на ноже. Это нож. У меня нож, который стреляет далеко. Ай, стрелял. Ай, Можно было что ли? Бум бум бум бум! О, купил вот эту кучку. Моя любимая, моя красивая. Угу. Эх, эх, мальчик. Я надо заиграю, я надо за. Да ладно, ладно. Я играю на АКР. Ля-ты, ля-ты, ля дайте, дайте, дайте, дайте, тебе, дайте, тебе, дайте, дайте, дайте, дайте, дайте, дайте, дайте, ай дайте, дайте, дайте, дайте, дайте, дайте, дайте, Дом не оставили, Дебаны. Ты чо? Лови! Лови флешбэк! Акерчик себе себе ловил? Эээ, мой Акерчик. Я люблю его. Блин, это не топ. пуш, вот это надо, да, вот эти. Не, вот это вот. Ха-ха-ха. так, у меня есть последняя часть белки. Я, короче, я буду кольтом из Бравл Старса. Сколько? Ой, что делать? <с> Бавл Кольчик закрылся. Я кольт из Бавл Старса. <Стурган> Я же говорю кольца с Баба Старса крутой. А ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты. Не знаю, у меня кольца с Баба Старса, он мне нравится. Да? Да, из с Бава Старса. Буду на нем играть. Я просто куплю. Потом куплю себе миниган. Ну, боже, Подбери мои кольца, да Давай кольт против кольца Давай, кольт против кольца, давай Нет, я буду хальтов из Бролстуа мы с там Какой-то нормальный Мамами, ладно, я не права. ту -у -у, помру, мама. Короче, вананас, мальчуль, вананас. Всех хейтеров. У, что мы творим, что мы творим? У, какие флешбеки кидаем. <свы> Ай, больно в О, видишь, видишь? Кольт взял кольта сразу? <свист> ой, ой, ой, ой, ой ой ой Ну, я докотил, значит. Ну, то, что я хотел. Моей маме, ладно, я не права. О, прострелил. Чё, пока... Я на М60 играю, это ж просто такой ПА ба ба ба ба ба ба Даже целиться не надо. Ну, вообще М60 это днм упор. Там даже целиться не надо. Я целюсь. Да? Да. Вообще-то я нубик. Из Бравл из из это. Вообще-то я Нубик из это, из Майнкрафта. ба ба бай ба бай Папа -папа -папа -папа -папа -папа. Видишь, хорошая погода. Лови слишком Сейчас мы заскальмем мамонта. Ну, тут кто из нас мамонта, мы еще не решили. Да? Да. Моя маме я Паркур процентов просто ба-ба-ба-ба. Ты что, про... стрел... стрелки про. Ты что, стрелки простреливаешь? простреливаются? Смотрите, читер какой! Видите? Простреливается! Ты не Видите, стрелки? Помилась, ты е! Бери такой же, пускай она же офигенная, ну ты чё. Да когда сюда я не 3000 стоит. Ну у меня 10 000. Да? Да. Я такой богатый. За хочу шмотки. За деньги, да. Задегида! Задегида! Задегида! За о, какая у тебя пушка! Надо быстрее взять! А ты, блин, как ты! я профи на дробаше. Какая у тебя пушка? Ой, говно! Спасибо да, себе, как-то! Ну, просто беги, чё, блядь, Ай, лагает! Ай, ай, о, отлагала. Куда что ты некаешь? Да, я сказал. Лови флешбек. Ого, смешно. Видел, о, видел, прострел, прострел. Прострели. Ай, попал гадзныш какой, а? Нет. Так, uh, вот baja, я же говорил, ha, <femme> попал. Попал, но не убивай. Бабаб. па Давай не будем только тёмкой uh, играть. Чё? Ну, б, например, один на б, а Нет? Нет, блин, будем только на середине. Пестик против Минигана. Победил Пестик. Я тоже возьму Пестик. Это надо с головы сориться. Надо попасть с головы, чтобы бить. Я просто победил. А, погоди, погоди. Да куда ты дошел? Сейчас погоди. Ты играешь? Я? Да, да, сейчас. Ты играешь? Ты ходишь? Да, да, сейчас, сейчас. <свистят> ну, господи, игра. Ну, что ты вонючка такая? Вонючка игра! Ты О -о -о -о. что такое. Сейчас, и у меня программа не отвечает. Ой, батанный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что так ярко, брат? Убери. Так, вот теры. f 11 Угу. Ой, ой, и случайно. Ой, барладный. Ты играешь? Сейчас погоди. Ну, я играю, но это сейчас. Мой маме, ладно, я не права. Короче, сейчас, погоди, я сейчас приду. Мне кажется, с за голову. Ой, Миланда, я не... Что? Котчичовый! Уи! Бырский Оу-оу-оу, что происходит? Быстрее, быстрее, закупаемся, закупаемся. Так, так, так, тут, так, берем. Берем, берем, берем. Быстрее, быстрее, быстрее. Давай закупаемся, закупаемся. Где этот туп? Сейчас засками. Я знаю, где его спаун. Сейчас засками, мам. Вот сейчас он придет. Теперь же надо ждать его. О, может быть, сделать вот так вот. Ой-ой-ой-ой. его подвелся а такой баба-ба. -ба -ба". Что, за такое не прощай? Не надо, блин. Мне кажется, что кружится голова. Тебе доминирует этот скор. Блин, так ты? Ты меня обошел, ты понимаешь, что это нарушение правил. Да? Да правилах не написано, во-первых, во-вторых, куда нас нету правил! Во-вторых, мы договаривались, что играем в и Тёмка, а не МИ. Чё? Ничего не понял. Ты да какой... почему мы играем в и Тёмка, а не МИ? Мы на Тёмка Да, мы в бэй, играем, алло. Мой маме ладно, и я не права. Сейчас я что то я тебя убью! На Бэй идём? Где <свист> Я? Я в небо! Блин, блин! <свист> Ай, больно в башкире! Я попробую я с с с с с с Кстати, Бамбу Плэй! Не хочу! Фу, какая у тебя пушка! Зачем я забрал? Это моё! На-нас, иди ты! Даже пробел! Ой, даже прицел где что за Давай потом еще одну постель, только по эскалации. Это такой só. Это не шой. Это для меня решетка. Так, вот так вот так. Все, все, все, все, я победю в что раунде и будет нешай. Ничья будет, короче. Да нет, не будет ничья, тебя надо если, если. я дам тебе, я, я иду банк. Если ты меня победишь во второй катке, то я тебе даю. Да ты выиграешь, товарищ. Понял? А если проиграешь, то я выиграю. То есть у тебя такой шанс будет выиграть меня. Давай, а, сейчас тебя приглашу в, в лобби, помню, мне не. Потому подожди, мы выберем один или два. Что один или два? Где? Ну, у нас двинули больше от одного до двух. Что кого? Кого выбрать? Большее число один или два. Я отправил. Один или два? Два. Два? Окей, тогда вот это режим. Че? Чего я? Алло, Илья, ты здесь? Да-да. Да-да. О, голка вооружений. Я люблю эту. Вот вообще вот эту карту. Вил Вил первая там была типа эскаласта, а вторая там короче, мне я вот эта вот карта нравится, я ее люблю, я влюблю <свят> <свят> а я влюблю пирожкова Артур блин, ты всего лишь на одной пушке, правда, ну ладно О, ау, вау! ай, пирожкова <свят> Где? А -а -а -а. Ну ч ⁇ ты некрасивый такой? Давай, давай, давай. Давай. Ой, погоди, сейчас сейчас я нож выберу. Где он? А вот. Где? Давай, где? А где? А где? А бабочку да я хочу бабочку и у тебя же по планету ой да потом куплю кандибобер да. да. и если я нашу кандибобер это не значит что я женщина или болерина где ты где алло лято крыса во все лято крыс как ты оруза выбрал? Я по тебе 15 ударов в секунду наносил, но ну, вы черты злоба? А? голову стрелял. Да ты. Да ты читер! Да ты читер! Вот теперь, вот теперь, я тебе верю, то, что ты читер. почему? Да, а ты сам ты говорил тогда? Вот видишь, вот видишь, вот как ты телепортировался, ты в другом месте был. Это у тебя да, да, это у меня лаги ты еще. Блин, почему я, почему я за лесовачелу играю? Я поставлю я в плечо попадаю. Видишь, это четыре. Видишь, ты читер? Ты читер. Читер. Привет. Я на крыше. Дома пирожкова Артура. <звук> я, я дома у пирожкова Артура, говорю же тебе. Ч, глухой? Слышишь, какой нашел меня? Про это прострел. Я добыл пирожков Артура. Это к тебе. Иди. Тебе нет. Нет, я есть. Ты меня просто не видишь. <laughs> вот подойди к дому ближе и увидишь. <laughs> ты где ты? О, слышу, ходишь. Ну что там стреляешь? Зайди в дом уже. <смех> в дом пирожка у Артура. Вот видишь. <смех> Засох. <смех> Теперь я в доме у Влада А4. <смех> или, это, или, или это дом гелиджика. Ой. Нет, это <смех> дом Шрека. Голода ножах? как программа на ножах Нет. называется? Давай так же. Да давай на нозах! Ты стрелял в ногу, попал в голову. Да давай на ногах, давай, на ножах. Давай, давай, давай, давай. Да Раскоррень. я тебя отрежу, вот что, ты понял меня? Я тебе письку отрежу. Так, все я тебе отрежу, бей я тебя отрежь А ляты крысы, ляты крысы, вообще ляты крысы иди за давай, давай, иди, иди не, я не хочу я сказала, иди сюда все, на ножа, на ножа, иначе еще раз Это... Ай, меня посадили на кого-то засекали. Лед крыс, лед крыс, вообще лед крыс. Что ты творишь, давай, что ты творишь? На ножах, да? На ножах. на ножах. Будешь не на ножах, я тебя буду застреливать. Вот видишь, не на ножах опять.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 Тихо Ой, это просто Ты так ишь где ты где? Я где-то Я что, а где? В попе мира Ах ты... ты Плохой, дядя, плохой А кто это у нас не по правилам играет?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 да я же на ножах, у меня... <свист> Ты с телку простреливаешь? Ну че, че я же говорю? Отстань! На дожах. <свист> а че там с пушкой бежишь тогда, если на ножах? <смех> не знаю, почему не Китай. Эстонец! <смех> Латыр! О, я же говорю! Да добра, стреляй во всены! Как тебе не стыдно, ты дом сломал! Что ты маме скажешь? <смех> Вот как ты через телку только что меня прострелил. Это перестрел. Какой перестрел? Ну, когда я тоже сейчас обосрусь там. <Слышко> да я ты вот ты на ножах играл. Он молодец. А я влюбилась в Артура. В Пирожкова Артура. Я то, что хочу. Вот у меня в стенки входит, а вот у тебя нет, вот ты читер. Нет, нет. Да, почему я так же делаю, у меня ничего не работает. Я же говорю, ты О, читер, Все, не скрывайся. Я уже распаснула. Ну, давай, стой, вот, стой. Всё, стой. Давай. Я только в голову стой. А, покупаешь или и тебе собаку такого задается да нет, ну ты читер, ну как ты простреливаешь Это прострел. он еще и урон наносит, да? какой читер да что ты, вот как ты, меня... ты что меня простреливаешь что я прострелил! Ай, да как вот сблизи -то. <manter Atlas> <spar> Вот как вот тут вот я прострелил? Вот у тебя вот как? Вот как вот? <sar> вот так вот я <spar> тоже стреляю и что? а, -а, -а! Ты ч? Ты, ты, ты через потолок стрелял! <spar> <spar> это прострелство, это не я! Да ты читер! Ну ты сейчас! Ты как-то попал в меня. Чего я в свитере? На Нажах, я же договорился с тобой. Это говню. Ну назад, договорились. Ай. Да на Да-да. Что ты айкаешь, блин? Аську у тебя. Попробуй. Попробуй. Попробуй. Тихо, мне сообщение отправили. Я, я хочу почитать. Читаем. Ой, прочитали. <свят> <свят> <свят> ладно, ладно, случай, <свят> я больше так не буду. Там просто 10 сообщений, а я договорился на одно. Вот бежит клон твой. Да ты Аська! Аська, Аська, Аська, Аська ась, ты, Аська. А теперь я точно почитаю сообщения. Из двух чатов. Так шо там? Есть скину, что там? Если фотку скинешь, то даже с щеками играю. Так, ну чёрт, там мы? О, а да, а, да, а, да, да, да, да, да, да, да. да. да, да, да. Ну, где? Да, где, я лобби попробую создать. Да, ну скажи, где тут четыре? Вот где, где. А как ты выбираешь? Что? То, что закладка бомбы и короче... А, заходи ко мне! Я хочу сам создать лобби. Я создал. Что? Я создал лобби. как Только поставь гонка вооружения и вылочь. А как? Ну где Я реально не знаю. Заявки заблокированы. А как это? А закладка «Бомба. Ты нажимаешь на режим, мы за Так, закладка Боба выбрать. Так, а какой режим, как у тебя? Гонко вооружение. А как я лубик, я не умею. Вот я отправила да тебе. Не, примуж... лубик, а, я а, вот, я научился, да. Вот. Так Иди. вот. Скажи мне, я без читовы играю. Это прострел был. Так, стоп, дай вот еще. Дай, сейчас я посмотрю. Зрители... А зрители докажут. Вот у тебя видео идет? Да. Festivals. Ой, а еще что все такое говорит? маленькое? Во-первых. Во-вторых, у меня не такая картинка. Нет, не да -да, ты скачал с интернета <upper> Нет, <с vapor> это не есть. Да-да, <sh> кого <сорко> ты врешь? Да-да, ага, смотри там, сколько играл коп, а Мы с тобой вдвоем играли. А это почему сайт его... называется вот .ру. Это ладно, не Ладно, это... ладно, стоп. Напишите, короче, в комментарии, он читер или нет. Вот посмотрите на фото, вот. То есть, рассмотрите, <смех> вот просто, вот смотрите, открыть в браузере, вот я даже приблизил. Вот, видите, да? Плохо видно. Ну пофиг. Видите, <смех> какой он читер вообще? Ладно, э, что, э, какое надо там выбрать? Гонка вооружения. Да это открыто, надо закрыто. А, вот. да, да. И теперь выбирай. Что? Теперь. Гонка вооружения. Гонка вооружения, хорошо. Да, да, да нет, да, все в комментариях напишут люди. Да не, вот все. Вот даже в комменты напишите, что я не читер. Вот смотрите, я сейчас еще раз, еще раз фото покажу. Еще раз. Что? Э, ну что убрал? Я хотел поставить тоже. Вот, короче, вот посмотрите фото. Я его потом в конце видео вставлю. Вот, дай тоже поставлю. Все. Я тоже хочу флаг поставить. Только другой. <связать> а как, ты, как ты флаг такой поставил? Я тоже так хочу. Ну взяла поставлю. <связать> да как? Как, он, как она называется? Это эмоция, да? Нет. А что это? Я то, что хочу, так как ты там набирал? Так вот. Ты Ам... переберешь вот это. Потом так. Ты сейчас переделал мини-картину. Давай, блин, короче, давай, я нашел. А, а, вот, вот, я нашел флаг, вот, я нашел, я нашел, смотри, смотри, сейчас, сейчас, сейчас. Эм... Так, это не да то. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Это флаг ХУ, так это не то флаг. И... А, вот оно, вот оно, вот оно. Сейчас эм... Эм... Эм... флаг. Эм... Так, вот оно, вот она, сейчас. сейчас. Вот. Смотри, сюда, сяди к ней, вот, я сюда уже. Всё, я поставил реакцию на Латвию. Вот, все. Принимай попытку. Uh, так, где там? Ч ⁇ где, как, что? Отправь еще раз. Oh, вот оно, вот оно, вот оно. Ой, сейчас, сейчас, давай... Ну, <гум> <No>, отправь. <гум> <гум> <гум> вот, пригласай в Латвию все. Ой, oh, проголосую <гум> тоже за Латвию, пожалуйста. Ну, я ну, тоже проголосую в Дискорде. Вот, я тут поставил. <гум> Пожалуй, О, вот, это ты голку, как это ты... <смех> <смех> Мама голку, я не права. голку, голку, голку, голку, голку, Так, теперь сюда. голку, голку, напишите в комментах, что я не... Тут реально нету читов. То есть, ну это вообще, я не читер, И это был прострел, даже зрители Бурс доказали. Ты играл в стенд. Ты играл в стенд, Да, знаю, прострелый. Давай, посмотри. Да, сейчас. Заходишь? Да, Давай. да, да, сейчас. Давай, быстрей. Так док, док, док, все сейчас засол, засол. Не док, док, док, док, док, док, Я, я на а, надо, да, да, надо, да. А, <сёпко> хорошо. Нет. Да, а, да. Да, надо. Вот Через все, влево бежишь? <сёпко> да. <сёпко> а почему нельзя было где-то с вашей делать, прибежать так? Нет, нет, нет. Ой. Да. Да где ты? Где ты? Я на А. Я тоже на А. Прямо за середине. А ты где? Я за коробкой. За какой? Там коробки есть. А, так что, мы на А в вот итоге идем, да? Э -э -э, мы на Б. Там типа метка. Видишь метка? Да-да. На Б идет, да? Вот. Да-да-да. Вот. Ф а на... где метка, куда <сёк> Слушай, ты уже полностью плен. А как ты успел? <сёк> а -а это А на автоматике. А, ah, ну в том, очевидно, в том, мы... Ой, на All All been planted. Been planted. <реклама> <реклама> У нас есть 40 секунд. <реклама> Нет, нет, не будет, не будет. А сколько тоже видео идет. Сколько? Не знаю, сейчас посмотрю. 40 минут. Давай последний и этот нет, нет, и все, закругляюсь. О, да, да, да, да, да, да. видео да, У, да, да, Ну вот стой, сейчас встретимся, только не убивай. Стой, да не убивай, я говорю. Посмотри. Так убивай. Вот, вот. Вот. Видишь, какой хороший. Да ладно, ну красивый скидок же. Да, но когда-то меня обидчики. Ну это да, это не очень. Но, но. Все, давай закругляться. Ну И что? Ты, еще, напишите в комменты, что я не читер, но это Да, не я, я не вообще, сейчас я, я еще раз покажу фото. Я в конце его еще А, ты его убрал? Ну да, короче, вы видели фото? Вы видели фото? Все помните? Пэп? Нет, я не убирал. А ты его убрал? Нет. Как нет. Да ты убрал, Привет. убрал. И допоследок, знаете, <плёп> что вам включу? Вот, смотрите. Смотри, Напоследок да, я его да, включу напоследок. Да. Тихо. Мне кажется, что кружится моя голова. Моя мармала тема трава. Попробуй, мам, мам. Мне кажется, что кружится голову. Так, а теперь что? А -а -а -а -а -а. Что? Как? Почему мы на весь экран? Бонусы пиплен Короче, да, все. Всем. Нет, мы гадку не доиграем. Да пофиг, вс. Да нет, Она Окей, быстро, так быстро. Я сейчас еще сделаю специально. Так, погоди. Погоди, погоди. Кажется, что я не права. Вс ⁇ как а это... До... Вс ⁇ я доиграл карточку. Нет, понимаете? Стреляю, нажимаю, нажимаю, нажимаю, нажимаю, она нажимаю, нажимаю, нажимаю, нажимаю, нажимаю, нажимаю, нажимаю, нажимаю, нажимаю, нажимаю, нажимаю, нажимаю, нажимаю, нажимаю, нажимаю, нажимаю, нажимаю, но ну, я тебе должен, но... но это не я, это все он Засыщий. просто вылез это он будет. так, надо быстрее просто слиться и все мне кажется, что <с я не права моя баба и да, я прилетел. Куда надо? 1-1-1. 3-1. 3-1. 1-1. 1-1. 1-1. 1-1. Ля, ты крыса вообще! Я сейчас попробую туда что-то что но мне кажется, я проиграл, потому что я снять и не умею играть. Да-да, конечно, как будто врёшь. Да, я ещё врёшь, когда ты каждый эффект раз попадал. Ну, вообще не умеешь играть, блин. Ну ты, в Вот я сейчас возьму оружие, которое я ещё не Вот это да, вот это выбор, вот это я понимаю. Тебе хода! Бомба Тебе, тебе. Да-да. И... Диффузинг. Бомба была здесь. Успел. Я думал, ты там не Не было слышно. Это было Бон ты у тебя? Да? Заметьте, то что он читер. Да ты Почему? читерюга просто. Тебя да не. Вот читер, не верьте ему. Кто верит, что он читер по тем картинкам, которые он нам скидывал, то пишите в комментариях хэштег читер, хэштег Макс читер. Да, в последний момент! Стой! Я же скажу, когда. With... Ты успел! Ну, ты убил, когда я за для... вот дико, О! О, вот это выбор. Что? что? так? Просчитай! Я хочу, что на нож покушу! На нож! На нож! Ужас, хп-шка осталась! смотри! Где, по твоему я чипец? Я да все, считаю, все, все, потишка напишет в комментариях. Да? Да. О вот та музыка на русском играла, прикинь. Да. Yeah? Да. Yeah. <Yeah. Which> <is> Я чисто слышу, я чисто тихо пробираюсь и дефьюзирую. Да, если бы не было слышно. Да, да, да, ага, конечно. Вот это уже читы. А <сORTS> вот, если я не читер, а, потому что на видео все видно, то пишите хэштег а Илья не читер. А если он читер, тогда пишите хэштег Макс читер. А если я читер, тогда пишите хэштег Илья читер. И посмотрим, каких голосов будет больше. Ну, yeah. yeah. so, no, так голосование-то будет. Да это ты просто где-то гуляешь. Все время. Я чекаю другие фланги. Ну, так у нас один фланг. Я туда и хожу. Нет, я понимаю, но просто ты можешь с того места. Я иду туда проверять. А ты в этом месте как и а секретка крепка? Ну, ну, давай Ого, ты да. вот так Ну, где Вот, отдай тебе картинки с кем в Пурочка-то буду, пурочка-то буду. Вот, давайте, за давайте, давайте. Вот, Слайд, картинку скачал, чел просто, я, нет, я не, я не качал. Да! Ну вот это Removal вот уже паливает. Вот нет, вот это где-то дуто Ага, вот, вот вот вот вот вот напишите в коменты, вот учитель или нет. Вот по вот этим двум фоткам вот. Если, если он читер, то пишите хэштег макс читер. Хэштег макс не читер. Если он не читер, то пишите хэштег макс не читер. Если он читер, то напишите хэштег макс читер. Если я читер, тогда пишите э, хэштег Илья читер. Если я не читер, тогда напишите хэштег если, Илья если, не э, читер. Все. а я на я этой прекрасно. Если я читер, то пишите чит он. А если он если он читер, то пишите чит он. Да, да, да. Если если читер, то пишите. Если Макс читер, то пишите чит он. Если я, то пишите чит он. Да. Ладно, ну всем спасибо за просмотр. И в этом видео я играл без читов. Да, потом все, он все, вы он... уже определили в комментариях, пишет, все. потом всем спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего дня. Ну, пока. Да. Э, всем спасибо за просмотр этого видео. Я даже на весь экран О, камеру сделаю сейчас специально, вот смотри. Спасибо за просмотр. Всем. Ставьте лайкусики, подписывайтесь на канал. Ну а если вы не подпишетесь, то вас есть А4. А4. Пока, пока. до новых пока. встреч. А, -а, -а, -а. а всех хейтеров.